обратился в Альтавто, так как скидки приличные при покупке автомобиля в кредит. Вот. И как вы видите, покупка подалась благодаря сотрудничеству Виктории отдела кредитования и менеджеру Александру. Всем огромное спасибо.